Привет! Сегодня мы научимся делать вот такие 3D-фотографии. Круто, правда? Делается это очень просто. Для работы нам понадобится Adobe Photoshop. Я разместила пост с такой картинкой у себя в ленте и получила большой отклик. Супер! Хочу научиться! Это больше чем чудо! С удовольствием научусь! Жду урок! И я решила, что уроку быть Итак, переходим в Photoshop. Фоновая картинка с телефоном у меня уже загружена. Давайте закрепим лебедя. Эту картинку нам нужно подогнать под экран телефона. Когда будете изменять размер картинки, обязательно зажмите shift. Это поможет вам сохранить пропорции. Подгоняйте так, чтобы ваша картинка закрыла экран телефона. Давайте уменьшим непрозрачность. Теперь нам видно наш экран. Нажимаем галочку. Далее нам нужно обрезать нашего лебедя под экран нашего телефона. Выбираем инструмент перо и выставляем ключевые точки. Соединяем последние точки, далее нажимаем правую кнопку мыши, образовать выделенную область, радиус растушевки ставим 0, сглаживание, галочка, ОК. Далее нажимаем на маску, внизу справа есть маска, кнопка называется добавить слой маску. Таким образом, все что было вокруг у нас пропадает и остается только лебедь. Если вы хотите отменить какое-то действие, нажмите Ctrl-Z. Если вы хотите отменить несколько действий, то в панели «Окно» есть закладка истории, и все ваши действия отображаются в этой закладке. Нажмите на корзину, и вы удалите свое действие. Вот наша картинка почти готова. Вернем «Непрозрачность», и сейчас мы видим, что есть еще одна область, которую нужно вырезать. Увеличим изображение и проделаем те же действия. Берем перо, выделяем область, образовать выделенную область, радиус 0, сглаживание стоит. Окей. Теперь посмотрите в левую часть экрана, на панель инструментов. Убедитесь, что у вас стоит черный цвет и нажмите сочетание клавиш alt backspace снимаем выделение это еще не все чтобы края на картинке не казались такими резкими возьмем инструмент сглаживания и размоем края инструмент размытия также находится слева на панели инструментов проходим по краям нашей картинки Теперь все, немного поправим картинку и все можно сохранять. Надеюсь, наш урок оказался интересным и полезным. Такие картинки сейчас очень популярны в интернете. Пользуйтесь, удивляйте своих подписчиков, друзей. А если понравился урок, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. А с вами была Елена Романова. До новых встреч!